Город, пронизанный грязью и пеплом, Отвергнутый миром и Богом забыт. От смрада его даже солнце ослепло. На входе к кресту свет надежды прибит. Здесь в каждом углу обитают кошмары, Будто мир, испугавшись, сослал их сюда И каждый поверженных мстительной карой. В зеркалах. Поселились они навсегда. Непознанный ужас, немыслимый в плоти. Видение будто одно из других. Вот только видение к финалу приходит. Но здесь невозможно мне скрыться от них. Жестокие шутки судьба сочиняет. Избавиться, чтобы от кошмаров моих в их самую бездну нырнуть заставляет. И выплыть, порою надежд никаких. Пороки по кругу рождают пороки, В поруку свергая невинных людей. В агонии им доживать свои сроки. Убийца, спаситель здесь, а не злодей. Люди с жизнью ужасной к отчаянию склонны. В безумие пасть не составит труда. Город страхом, жестокостью, тьмой непреклонной Не оставил того, чья чиста голова. То не странно, что все избавления жаждут. Обещаниям света поверят сполна, В каждый омут шагнут, не подумают дважды. Даже если зовет их туда сатана. Так и в чем же вина? Кто безумие славит, В этом месте другим человеку не стать. Каждый звук здесь взывает надежду оставить, И однажды ему начинают внимать. Но и как же в презрение мне жителей ставить, Ведь я болен и сам, сам жестоким я был. Ради целей своих честь готов был оставить. Сколько жизней я сам на алтарь положил. Почему же теперь я, глупец, удивляюсь, Что судьба в город грязи меня привела? Ведь и сам я лишь частью той грязи являюсь. Мне самое место среди этого зла. Yeah. <laughs>